Всем привет! С вами Джека, и сегодня мы с вами будем сажать малину за моим домом. А, там был раньше огород, сейчас там все заросло, а, очень много травы, а на забивается. А вот лопату давайте возьмем, нам лопата нужна нужно. Побьем. Народ, газа на косилке у меня нет, поэтому придется все делать вручную. Берем вот так и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 Хотя по моему телосложению особо и не скажешь. Похудел последнее время. Наверное, это все нервы жизнь в городе. Ну что, народ, вот я накопал 20 кустиков малины. Чудо-ягоды, как я ее называю. Тут даже клубники немного накопал. Тоже можно посадить. Ну что, народ, приступим к посадке малины. Вот такой корень. В принципе, он целый. Не в принципе, а целый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 Собрать и наварить варенье Закрыть компоты в банке Жалко, конечно, в Москве она вообще громадных денег стоит Особенно свежая Но приходится чем-то жертву Вот такие вот ягоды пустик тоже спелая, Блин, падает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 Свежая это во мне, которая продается на рынке. Это действительно э, не водянистая, а сочная, настоящая. Малина. Сладкая, скажем так. Потому что когда я брал в Москве на рынке, она вообще вкуса не имела. Откуда-то или с Египта, или с Турции была. Это же малина, она действительно деревенская, с Воронежской области.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 Ну, тоже в принципе можно есть она очень спела вот тоже такая вот. малина как кто-то поет по моему ванушки интернешнл или кто-то про малину малина <клево> извиняюсь за свой бас вот. не певец я рэпер больше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 охапки уже прилично накосил. вот сколько примерно я собрал и сюда сука, сено для кроликов будет еда в принципе половину я уже сделал осталась половина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 Тут, наверное, не все видно, не весь процесс, то, что я делаю. Опять повторюсь, оператора нет. Вот так берем ее и присыпаем землей. Земля немного... Была бы косилка я покосил бы. Весь сорняк до конца попадается в земле, но это ничего страшного, все перегниет. Главное поливать обильно, что малина она любит влагу. Сам уже свою яму провалился, что вырыл. Вот так вот. Присыпаем. Палки я не буду ставить. Так ее думаю, она. Там я также сажал без палочек, с веревочками, чтобы не упала.